Приветствую на канале Шарабара. Мы уже знаем, как выглядит рай у различных народов и какие есть привозчики, проводники душ в загробный мир. Посмотрим, как себе представляли обратную сторону рая. А перед началом данного видео, хочу сказать большое спасибо моему подписчику, в погоне за золотом, предлагаю такую тему для видео как, что ждет людей после смерти в разных религиях и культурах мира, в погоне за золотом большое тебе спасибо, что ж, Райта мы уже рассмотрели, но у нас теперь ад, так что всех прошу поблагодарите человека, а мы приступаем к ролику. Представление об Аде или Чистилище обычно связано с местом, где людские души после смерти подвергаются различным пыткам и истязаниям. Взглянем на них. Шеол. В иудейской традиции мертвецы следуют в Шеол, представляющий собой колоссальную яму или город, окруженный стенами. Страну забвения, страну молчания. Там они живут в темноте и невежестве, окутанные пылью, покрытой червями и забытой Иеговой. Гиена. Название Гиена изначально относилось к долине возле Иерусалима, где последователи бога Молоха сжигали детей в процессе жертвоприношения. Позже это стало интерпретацией ада в Иврите, куда направляли грешников для искупления их грехов. Это было глубокое и пустынное место, где непрерывно горело пламя и шел дождь. Тепло от пламени в 60 раз превосходило мощность любого пламени на земле. В воздухе висел запах серного газа, а по земле текли реки из расплавленного металла. Тартар. В греческой и римской мифологии Тартар описывается как глубокое темное подземелье, полное пыток и страданий. В то время как большинство считают, что Адам является Аид, на самом деле это было просто место для всех умерших как таковой. А Тартар находился еще глубже, чем Аид и предназначался только для грешников. Люди отправлялись в Тартар после встречи с Радамантом, который судил их и назначал им наказанием. В римской мифологии Тартар был окружен тремя стенами и огненной рекой Флеги ton. Он охранялся девятиглавым монстром, известным как Гидра, а также Тисифоном, который следил за всеми душами. В нижней части Тартара обитали титаны, враги богов, которые были побеждены и заключены в тюрьму. Про титанов, кстати, есть отдельное видео на канале. По подсказке можете перейти посмотреть. Точно также в греческой мифологии Тартар описывался как место, которое изначально было тюрьмой для тех, кто угрожал богам, но позже стало атом для грешников. Грешным душам назначали наказание, которое соответствовало их грехам. К примеру, Тантал был сослан в Тартар после того, как зарезал своего сына и приготовил из него блюдо, которое скормил богам. Он был наказан страданием от голода и жажды. При этом он стоял по колено в воде, которая пересыхала, как только он наклонялся, а над ним росли фруктовые деревья, которые поднимали свои ветви, когда Тантал тянулся к ним. Обитель лжи. В персидском зороастризме ад расположен на крайнем севере в глубинах земли. Это мрачное место, грязное, вонючее и кишащее демонами. Там души проклятых, последователей лжи, должны пребывать после смерти в мучениях и горе, пока не будет уничтожен сам Ариман, владыка мрака. Согласно зороастрийской религии, первое, с чем сталкивается душа после смерти – это мост Чиноват, разделяющий мир живых и мертвых. Мост тоньше волоса и острее лезвия, его охраняют два четырех глазах пса. Души оцениваются на основе их поступков в жизни. Если плохие поступки перевешивают хорошие, то мост ведет в преисподнюю, заполненную демонами. Альтернативные описания повествуют о демоне Визареши, который приходит из глубин преисподней и утаскивает злую душу в обитель лжи. Она описывается как место отвратительной грязи, где сами люди являются грязью, а также души непрерывно пытаются за их поступки. Демонов в обители сотни, причем каждый из которых представляет определенный грех. Например, Апаоша это демон засухи и жажды, а Зайрика это демон, который делает яды. Описание обители лжи варьируется в зависимости от перевода древних зооастрийских текстов, но элементы, описанные выше, являются ну, обычным явлением для всех описаний. Миктлан. Ад ацтеков является царством абсолютной тьмы, управляемой ужасным владыка мертвых Миктланте Кутли. Его лицо закрывалось маской в форме человеческого черепа. Черные курчавые волосы были усеяны глазами, подобными звездам, а из уха торчала человеческая кость. В ацтекской традиции судьба индивида после кончины предопределялась не его поведением, а занимаемым положением и характером смерти. Те из умерших, которые не попадали ни в один из видов рая, подвергались в Миктлане ряду могил. Судилищ. Они должны были пройти через 9 видов ада перед достижением последнего прибежища. Эти разновидности ада не следует рассматривать как места, куда грешники попадали для наказания. Они считались необходимым промежуточным этапом в цикле творения. Туанелла. Вдох христианской Финляндии верили, что души умерших пребывали на берега реки Туони. Их перевозил в Туанеллу привратник смерти Тутти. В отличие от большинства других подземных миров, Туанелла являлась намного более мрачным продолжением жизни на земле. Люди, попадавшие туда, должны были взять с собой мирские вещи, чтобы жить там. В этом жутком месте даже было позволено бывать людям, которые хотели увидеть своих умерших родственников. Хотя подобная поездка была очень опасной и зачастую смертельной. Особенно, опасной была сама река Туони, которая была заполнена ядовитыми змеями. В Туанеле не было никаких наказаний, если не считать наказанием вечную жизнь, но тут кому как. Дуат. Древние египетские тексты описывают загробный мир как царство Дуат, которым управляет Осирис, бог мертвых. Книга двух путей описывает ландшафт Дуата очень похожим на землю, но при этом содержащим мистические элементы, такие как озеро огня и железные стены. При приближении к Дуату души должны были пройти через ворота, охраняемые полуживотными-полулюдьми, с зачастую очень красноречивыми названиями, ну такими как «пьющий кровь, пришедший из бойни» или «то тот, кто ест экскременты из своих задних конечностей. После прохождения через врата, сердце умершего человека взвешивали с пером. Если сердце было тяжелее, чем перышко, то его съедал демон Амут. Ад в христианстве. Согласно христианскому учению, после грехопадения в ад попадали души всех умерших, в том числе ветхозаветных праведников. Души праведного Симеона, Богоприимца и обезглавленного царем Иродом Иоанна Крестителя проповедовали в аду скорое и всеобщее избавление. После своих страданий и смерти на кресте, Христос своей человеческой душой спустился в самые отдаленные глубины ада, разрушил ад и вывел из него души всех праведников в царство Божие, рай. А также также и те души грешников, которые приняли проповедь о пришедшем спасении, и теперь души умерших святых, благочестивых христиан попадают в рай. Христианская картина ада включает в себя иерархию злобных чертей, подвергающих души грешников пыткам, удушением и жарой. Ад расположен глубоко под землей, входы в него находятся в темных лесах, вулканах, туда ведет также разденутая пасть Левиафана. В апокалипсисе упоминается озеро, горящее огнем и серой. Последнее место пребывания и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, идолослужителей и всех лжецов. Прежде в качестве орудий пытки описываются холод и лед, что соответствует средневековым представлениям о холодном аде, а также последним кругам ада Данте. К слову, Ад Данте. Многие популярные представления о христианском Аде представлены в творении автора эпохи Возрождения, Данте Алигьери. В его божественной комедии описаны аллегорические путешествия через небеса, чистилище и ад, окруженные рекой Ахерон. К слову, если вы хотите поподробнее ознакомиться с Адом Данте, то такое видео уже есть на канале. Нарака или Нарайя. Ад в некоторых ответвлениях индуизма, а также сикхизма, джайнизма и буддизма. Хотя описания Нараки отличаются в разных религиях, везде оно описывается как место наказания на основе кармы. Нарака – это только временное место пребывания душ. И как только грешники заплатят за свою карму, они перерождаются. Число уровней варьируется от 4 до более 1000 в различных описаниях. Например, Махараурава – это место для тех, кто наживается за счет других. В Махаураве плоть грешников пожирают змеи-демоны Руру. В Кумхипаке обитают грешники, которые ели животных и птиц. и хварят в кипящем масле столько минут, сколько было волосков на животных, которых они убили. Ди Юй. Ад в традиционной китайской культуре. Он состоит из нескольких уровней, количество которых отличается от 4 до 18. За каждым уровнем наблюдает свой судья, который назначает наказание грешникам на основании их поступков в течение жизни. В китайской культуре считается, что Ямалоки из Нараки попросил следить за Ди Юй, где он в конечном счете разделил 96 816 обиталищ для грешников по 10 уровням, которые грешники должны будут пройти перед ринком во время династии Тан, это описание было изменено на 134 уровня ада, с 18 уровнями боли и пыток. Худшим уровнем этого ада является Авичи, который предназначен для самых больших грешников. Он отличается от других уровней Дию тем, что души остаются здесь навечно, без малейшей надежды на возрождение. Шибальба. Название Ада Умайя. Как считается, это место действительно существовало на Земле, в системе пещер недалеко от Белиза. Мифы Майя утверждали, что в этом месте владыки загробной жизни устраивали различные причудливые формы пыток для незадачливых душ. При этом владыки работали вместе над наказаниями посетителей Шибальбы. Ахальпух и Ахальгана вызывали сочение гноя из органов людей. Чамиабак и Чамиахалом вызывали разложение органов умерших. ахальмес и Ахальтакоп приводили к безумию и смертельным бедствиям в домах людей. Хик и патан приносили смерть путникам, заставляя их рвать кровью, либо сжимая их до такой степени, пока кровь не заполняла их глотки. Посетители Шибальбы дополнительно проходили проверку перед тем, как отправиться в один из шести домов смерти. Джаханом, Согласно вероучению ислама, в судный день все люди будут воскрешены, и над ними состоится суд. И люди разделятся на две группы: обитатели ада и обитатели рая. Ад в исламе это вечное пристанище неверных. Всевышний не простит никому только одного греха многобожие. По-арабски, Ширк. К ширку относится поклонение кому-либо, кроме Всевышнего Единого Бога, Аллаха. Все остальные грехи Всевышний простит, либо нет по своей мудрости и милосердию. Ад в исламе называется Джаханом. В аду имеется дерево, называемое Закум. Которые корнями в аду уходят. Плоды его ветвей подобны дьявольским главам. И от него они едят. И наполняют им свои желудки. Обитатели ада будут питаться этим деревом. И пить кипяток. И будут их поить зловонным кипятком. Они будут хлебать его глотками. Но проглотить едва ли смогут. Носить одежды из огня. И для неверных из огня будут покроены одежды. Повсюду в аду будет огонь. Ласты огня над ними и под ними лягут. В тени удушливого дыма. не освежающего и неблагого. 管专。 это ад в китайской традиции даосизма, что можно перевести как «желтые источники» или «обитель мрака». Человек, состоящий из множества душ, после смерти частью душ оказывается в неком подобии рая на небе, а другая часть, которая имеет более грубую природу, оказывается у желтых источников. И немножко так, интересного под конец. Понятно, что наука никак не доказывает существование ада. Однако Джейк и Рексел Ван Имп, штат Мичиган, США, пришли к выводу, что черные дыры удовлетворяют всем требованиям, чтобы быть местоположением ада. За это им была вручена Шнобелевская премия в 2001 году. На подобной вот, чуть более веселой нотке, закончим данное видео. На сим позвольте откланяться, я пойду искать Эльдорадо, который золотой город. Да.